Товарищи, всем привет! С вами Макс Репьев. вы вновь на канале Репей Курортная Недвижимость. Не могу помахать вам рукой, потому что везу самокат. И мы вновь оказались в жилом комплексе Адлер, потому что, возможно, многие из вас приедут на новогодние каникулы для того, чтобы совершить какую-нибудь сделочку с недвижимостью. И здесь у нас есть действительно хорошее предложение в ЖК Адлер. Сейчас я вам поподробнее расскажу и про предложение и вообще, что изменилось в самом Аддлере. И на самом деле изменения крутые. Во-первых, комплекс полностью огородили, и просто так абы кто сюда не зайдет. То есть снизу, вот как вы видите, есть перекресток. Вот, люди выходят. Пожалуйста, добро пожаловать им с 8 до 10. А если вы вот, уже живете в комплексе, то здесь есть забор. Во-первых, на машине вы сюда не заедете. Только жильцы. И просто так вы сюда тоже не зайдете. Во-вторых, ЖК Адлер, я всегда говорил, очень крут по своему расположению, потому что здесь у нас есть рядом школа, там же есть рядом детский сад. Это исключительно ровный район, который не топит. Пробка, кстати, вот она на Гастелло, да, по которой постоянно вы будете стоять. Как вы видите, ну, пробки никакой нет. Есть небольшой затор в ту сторону, а пробки, ну, вообще как... Время, на секундочку, 16.33, ничего не собирается, но, тем не менее, про нее постоянно пишут в комментариях, что она жить мешает всем. Но ее вот даже и нет. Сам район очень круто наполнен, потому что здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Кружки, секции, садики, школы, автосервисы, автомойки, все есть в районе. В принципе, можно не выходить. Многие, кстати, так и делают. И самое главное, самое главное, что до моря здесь идти километр 200. 15 минут пешком. Если на самокате, то вообще как бы недалеко. Я на самом деле сюда приехал на самокате и приехал из Сириуса, недалеко от Сочи автодрома. И вот на нем я доехал за 10 минут. Просто сейчас ну предновогодняя суета, и ролик снимается до Нового года еще, хотя вы, наверное, уже смотрите после. И, как вы понимаете, дороги все загружены. Так вот, самокат сейчас это выход. Поэтому на самокате до Сириуса ехать реально 10 минут со средней скоростью 25 километров. По дорогам без всяких проблем можно добираться. Поэтому сегодня был выбран он, машина стоит в Сириусе. Потому что по пробкам, но я сам не хочу ездить Через центр Адлера там 55 минут мне показало Благо есть техника, есть ножки Можно до всего добираться В общем, если вы вдруг не знали То жилой комплекс Адлер выглядит вот так Конечно, архитектурные награды ему никто не даст за его фасад Но он всегда был хорош по соотношению цена-качество То есть это обычное жилье Находящееся в Сочи по сочинской цене При этом здесь очень недалеко до Сириуса До всей вот этой крутоты, которую там строят Ресторанчиков, баров концертных залов, Сочи-автодром. Да, короче, вот все, что есть в Сириусе, отсюда ну, 10 минут на самокате. Пешком, ну, может быть, минут 30. Горы, кстати, вон, видите, как видно хорошо. Блин, жаль, конечно, камеры, это все не передает нужных пропорции. И еще один большой плюс, что внутри комплекса есть коммерция, и снаружи комплекса есть коммерция. Есть пятерочка, есть магнит, есть сдек, есть стоматология. Короче, вот все, что вот вы здесь видите, вот все это как бы есть. Там вот еще кондитерская прикольная. Ну и у нас здесь есть действительно хорошее, интересное предложение по выгодной цене. По факту у нас, наверное, самое недорогое предложение за небольшую площадь. Оно будет точно дешевле, чем многие стройки на сегодняшний день встречаются. И по площади, которая будет больше. И самое главное, что это все безопасно в районе, который еще развивается. Потому что вот эти вот все промзоны, которые... Ну они даже не промзоны, здесь как бы просто есть какие-то склады, ангарчики и так далее... Их все уберут рано или поздно. Это вот ну, 99%. И мы здесь увидим расширение дороги, наверное, в дальнейшем. Увидим какие-то, может быть, высоточки красивые. Ну, там, это же хотя бы по 12. Современные. И пока район-то выглядит вот так, но когда-то и бытха выглядела вообще не очень, а Олимпийский парк вообще был болотом, и на сегодняшний день это самая дорогая территория в России. Вот, господа, пойдемте посмотрим квартиру, я думаю, что она вам понравится, но опять же зайдет она только тем, кто понимает ценность Сочи, понимает цены Сочи и готов это все воспринимать. Мы, господа, поднялись на нужный нам этаж И хочу вам сказать, что в Аддаре уже все квартиры практически с демонтом. За исключением там нескольких осталось И слава богу, уже очень мало кто долго... Я сейчас даже снимаю... И никто не сверлит ни снизу, ни сверху, нигде вообще. Но наша квартира, она черновая. И она, по факту, является самой недорогой, по-моему, на сегодняшний день вообще здесь. Это 28,5 квадратных метров. Очень много когда-то я в свое время их продал. Очень много кто их покупал для отдыха, для сдачи. И все сейчас именно так и используют. Кто-то перепродавал. И здесь нет какой-то уникальной планировки. То есть это просто студия, которую можно распланировать только в студии. Все планируют их вот так Здесь делается санузел, ставится стена По этой стене делается зона кухни И здесь у вас диван, который будет раскладываться Здесь где-нибудь телевизор будет стоять Либо можно сделать выпадающую из стены кровать Тоже решение хорошее Большой плюс именно этой маленькой площади в том, что здесь есть балкон. Балкон при этом вообще неплохой, хорошего размера, вот такой, с вот таким вот видом. Вид, конечно, здесь не на море, не на горы, но тем не менее на такую городскую инфраструктуру и не сказать, что он отвратительный. Самое главное в Адере – это, конечно же, расположение, потому что ну, вот здесь вот за домом у нас расположилась школа, чуть дальше садик, 15 минут туда вы выходите к морю. И совсем близко, и вы выходите на железнодорожный вокзал, откуда можете уехать, куда угодно. И самое главное, что здесь равнина. Видите, ни одной горы вообще нет. Плюс огромное сообщество, детишки, девчонки, мальчишки. То есть район жилой, район народ любит, никаких проблем с ним нет. Я уверен, что сейчас многие люди напишут, да, там же Гастелло стоит. Тысячу раз снимали видосы, уже прям очень много Пробка реально очень короткая. Я не знаю, почему народ до сих пор про это пишет и пишет и пишет, но в пробке вы будет стоять ну, минут 10 максимум. Просто закладываете это время и спокойненько живете на Гастелло, никаких проблем не встречать. Причем мы находимся в начале Гастелло, тут пробка как бы не особо-то вообще развивается. В самом Адлере, как я уже сказал, есть перекресток, огороженная территория, то есть левый, кто-то уже сюда зайти не может, раньше, конечно же, могли. И как я уже сказал, что квартира является, наверное, самой недорогой на сегодняшний день. Ее цена 7 миллионов 100, ее можно купить в ипотеку Сбера, ее можно купить с материнским капиталом, как угодно вы можете это сделать. И самое главное, что это безопасно. Стройки на сегодняшний день стоят дороже. Здесь 7100, готовая квартира. Ну, в достаточно нормальном доме. Адлер на самом деле всегда был хорошим таким примером по соотношению цена-качество, потому что располагается он в нормальном месте и дом, ну, не отвратительно. Это, конечно, не бизнес-класс, не люкс, просто обычный комфорт, как встречается вот в большинстве своем в России. Только по сочинским ценам. 700 за 28 метров, и это реально очень хорошая цена, учитывая ту инфраструктуру, ту близость к Сириусу, которая здесь встречается. Кстати, так интересно, что большинство пишут про пробку именно на Гастелло, но почему-то все забывают про пробку, которая встречается из Сочи в Адлер и из аэропорта до вокзала. Вот это же вообще постоянная жесть. Но вот все помнят про Гастелло, хотя как бы пробок и так хватает. Вот. В самом доме вообще центральная котельная, есть счетчики на воду, вот, пожалуйста, они все расположены, и счетчик на тепло, то есть вы здесь переплачивать лишнего не будет. все коммуникации подключены, все функционирует, берите и пользуйтесь. Но 7100 сначала нужно заплатить, вот, господа, такое вам было предложение на новогодние каникулы. Ссылочки вы, как обычно, увидите в комментариях, вам всем удачи, хорошего настроения, звоните.